Ой-ой-ой! Всем привет! В этом видео я расскажу, как перезапустить парафойл с воды после того, как он очень сильно запутался и набрал уже много воды. Вот. Тут мы катаемся на Зернинском водохранилище. Ветер там ну, не очень ровный. А там еще достаточно близко лес с той стороны. В общем, это не такое неудачное место получилось. Я ехал, как раз пришел порыв. Меня там после подъема кай-то сбросила с доски, а после порыва потом пришел резкий провал, и кай-то просто вот опустился на воду. Так как большую часть видео особо ничего не происходит. Я тут то планку мотаю, то гидрофыл быстро вытаскиваю, то на доске пытаюсь сидеть. Буду э, видео немного ускорять. В общем, тут у меня парафол завязался каким-то лютым бантиком. Потом еще вывернулся как-то через себя. Короче говоря, ситуация прям неприятная. Первым делом, если. Получилось так, что кайт упал или его уже прям вот, ну, явно не удается поднять сразу в первый же момент, то нужно как можно быстрее добраться до доски. И здесь вот получилось, что доска чуть уехала вперед, и пока я там не возился на, на первых этапах с перезапуском, она достаточно далеко укатилась вниз по ветру, и догнать ее уже прям было ну, неудобно. Учитывая, что кайт упал и там намахивая им до доски легко добраться, а если вплавь, то это в общем не очень комфортно. Поэтому мне тут пришлось просить доску Ильи. А он, так как уже кайт перезапустил, он просто отправился вниз по ветру за моей доской. Продолжаю пытаться расправить кайт из воды хоть как-то приподнять одно ухо или другое, но он, похоже, уже немного набрал водички и общем, совершенно не хочет перезапускаться. К этому моменту я нахожусь в воде уже около 15 минут, понимаю, что кайт перезапустить по-простому уже не получится и принимаю решение наматывать стропы на планку, чтобы добраться до кайта и попробовать расправить его вручную. Мотаю планку до самого упора вместе с миксером и под куполкой, чтобы оказаться как можно ближе к кайту, дабы можно было дотянуться рукой и не запутаться ногами и доской в подкуполке. Доска, естественно, в самый неподходящий момент выскакивает из-под меня и тоже немного запутывается в подкуполке, но вроде не критично. Сейчас я там быстренько откидаю стропы, уберу немного в сторону. Буду пытаться расправить кайт. Вот тут уже видно, что уши прилично набрали воды. Пытаюсь понять, куда перехлестнулись стропы, чтобы начать расправлять кайт. Скидываю стропы с кайта таким образом, чтобы как бы не оставалось перехлеста через переднюю кромку кайта. Тут все запуталось не очень сильно, стропы э, перехлестнулись только на уши, и это там чуть-чуть вращает распутывание. Все, все стропы скинул, кайт уже лег на спину и немножко подвернул уши. С такого положения его можно пробовать перезапускать. Начинаю потихонечку отплывать назад и аккуратно распутываю планку, чтобы в подкупоке ничего там не перевязалось лишний раз. Стараюсь это делать немного в натяжку, чтобы кайт одрифовывал, но при этом не пытался уже взлететь, пока у меня планка еще до конца не распутана. Все, планку полностью распутал, теперь нужно проверить, что ничего там не завязалось люто и попытаться расправить кайт, чтобы он стал забором. Тут капелька, к сожалению, попала на самый центр камеры, но там все равно видно, что кайт уже практически полностью расправился. Раскрутил планку, визуально все в порядке. Сейчас буду пытаться слить воду, не запустив кайт с воды, потому что если стартануть его с большим количеством воды, он просто перевернется на переднюю кромку, и с этого положения уже будет очень сложно вернуть обратно. И теперь самое главное, нужно а, как бы согнать а, воду в одну сторону кайта Я это делаю так, немного приподнимаю его, но при этом не даю перевернуться То есть немного дер, дер, дергаю за силовые и потом сразу же перетянутые управляющие Возвращаю кайт а, на заднюю кромку, чтобы он стоял забором Вода потихоньку перетекает здесь вот на правое ухо, сейчас будет видно и вторая фишка. Теперь нужно слить воду из правого уха, не перезапуская кайт. Я это делаю так. Хватаю правую силовую стропу, чтобы правая сторона кайта пыталась взлетать. А левую сторону зажимаю управляющий. То есть, получается, правая сторона стремится все время вверх, так как сейчас вся вода в правом ухе, она потихоньку вытекает. Но при этом не даю левой стороне кайта взлететь вверх, чтобы кайт перевернулся на переднюю кромку. Вот тут хорошо видно, что в правой стороне кайта уже практически не осталось воды, он начинает взлетать и доливает последнюю воду и, собственно, свободно взлетает в воздух. Дальше главное не спешить и не дать залететь кайту в край окна, потому что он сейчас мокрый, еще не очень хорошо летает ждем пока он досливает остатки воды изнутри и стараемся им махать максимально не выпуская в край окна, пока он немного не подсохнет все, кайт полетел можно ехать кататься дальше